Здравствуйте! Сегодня мы собрались на образовательном лектории хора. Это первая наша живая встреча после пандемии. Мы собрались здесь, чтобы обсудить э, ту тему, которая поднималась в купольном зале «Как зарождала Земля». И сейчас эту тему продолжит руководитель хора Кэмп Влада Александрова о эволюции космоса и человека. Спасибо большое. Я рада видеть много новых лиц и надеюсь, что наша сегодняшняя встреча для вас будет полезной. Мы смотрели тоже эту, эту лекцию «Планетария» несколько раз даже. Даже не с первой попытки у нас получилось. Она, конечно, очень занятная в плане, что там есть совсем детская тема, и погружаешься в какое-то совсем забытое чувство поиска созвездий, такое что-то теплое, приятное. И потом нам рассказывают об эволюции Земли, и эта информация достаточно сжато преподнесена и, в принципе, нормально. Единственное, там не сделаны акценты. Вот мы бы хотели эту тему развить, потому что образование Вселенной из галактик, из Солнца и нашей планеты Земля — это уникальное и удивительное явление. Когда мы готовились к этой лекции, в какой-то момент мы пришли к выводу, что все теории, которые есть, можно закончить словами. Ну, вообще-то это не точно. Потому что на самом деле мы говорим о, об истории в несколько миллиардов лет. Миллиард — это тысячи миллионов. Итак, дорогие друзья, каждый из нас помнит свое детство, и воспоминания и вопросы, а откуда я появился, откуда появилась Земля. Очень важный вопрос. А что это все останется, когда меня уже не будет? И вопросы откуда пришел человек, и мы сами пришли, и как это все образовалось, они, наверное, у каждого ребенка возникают. И родители в соответствии с возрастом, с образованием, со своими, своими знаниями умениями отвечают на эти вопросы. Часть людей этими ответами детского возраста, кто-то постарше находит ответы, кто-то делает это для себя, вообще профессией жизни, и старается докопаться как была организована Вселенная, как это все получилось, как это развивается и что будет дальше. Всё человечество на протяжении многих-многих тысяч лет этим вопросом задавалось. И точно так же, в зависимости от того, на каком уровне развития было общество, наука, техника, взаимоотношения в социуме, взаимоотношения с религиями, тоже находили ответы, объясняли каким-то образом, и это общество удовлетворяло. При многобожии в романах жреческих поступали достаточно просто. Люди жили в связи с природой, они видели, насколько важно какие-то природные явления, насколько они мощные и насколько слабый человек, и наделяли неодушевленные предметы смыслами, силами. И боги были бог солнца, бог воды, бог плодородия. То есть любые аспекты жизни, которые могли... У людей получится хорошо или плохо, они как раз и находили отражение в этих религиях. Нужно сказать, что более или менее стройную какую-то теорию предложили религии. Они объяснили, откуда взялась земля, что это было... Божий умысел, промысел, причем неважно, какие религии, они приблизительно одинаково все звучали, единобожные религии. Ответы на вопрос, как устроена Земля. Все сходились на том, что это плоская поверхность, накрытая куполом. С одной стороны Солнце встает, идет по этому куполу и садится с другой стороны. И это было абсолютно очевидным. Потому что на какую бы гору вы ни поднялись, вы всегда видите, что Земля... Практически плоско, Солнце восходит с одной стороны, заходит в другой. Я думаю, что вы тоже это видели не один раз. В эпоху Возрождения был, в общем-то, прорыв: когда ученые сказали, что Земля вращается, что она вращается и она вращается вокруг Солнца. То есть Ситуация, что когда было объяснено, что это уже не плоская, не плоская Земля, а что есть Солнечная система, в Солнечной системе есть планеты, они вращаются вокруг Солнца, и Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси. То есть вот это описание, оно дало не только как сказать, метафизическое представление о том, как организована, откуда взялась Земля, но и философское. Надо сказать, что именно поэтому в определении Вселенной есть два смысла. Первое – это материальный, Вселенная ⁇ это собрание звезд и космических тел, за ними можно наблюдать, вычислять, измерять, и второе – это такое философское понятие, что Вселенная — это нечто Вселенная человека, то есть это может быть и внутренний мир, очень такое метафизическое, философское значение. Но сейчас уже эти слова становятся все более и более популярны, у нас уже Вселенная Марвела и все, что хотите. Но мы с вами будем говорить как раз об астрономической Вселенной. Почему? Потому что нам важно понять то, что произошло, или то, как образовалась Вселенная. Это был какой-то просто единичный факт, или это явилось катализатором цепи событий, и это влияет на что-то и на нашу жизнь. Поэтому мы говорили об ученых, которые были в древние времена, в начале XIX века, когда уже стала развиваться астрономия и стали развиваться телескопы, люди стали видеть звезды, они стали уже вычислять их, появились вычислительные машины и создались несколько теорий, их больше восьми на самом деле, теории образования Вселенной. Мы с вами поговорим о теории Большого Взрыва. Не... А у меня такой вопрос. Астрофизиков здесь Нет. Ну, слава богу, это всегда, знаете, страшно, когда залезаешь на такие э, сложно интеллектуальные темы. Э, очень, как по тонкому льду, всегда идешь, какое-нибудь одно не то слово, и, так сказать, можешь попасть под обстрел. Ну, о а физике. А, Влад, нет, колесников. Ну ладно. Фу. Ну, хорошо. По крайней мере, мы, я буду говорить, и мы будем опираться на общеизвестные э, понятия и факты, которые можно. Зайти и почитать, в общем-то, любому человеку девчонок тут много, они тоже могут в это погрузиться совершенно спокойно. Если у кого-то есть интерес, люди могут больше потратить времени, силы, интеллектуальной энергии, труда и углубиться а, посильнее в эту тему. Но тем не менее, значит, теория большого взрыва. Если говорить очень просто, она звучит следующим образом: что было нечто что взорвалось. И теория Большого взрыва говорит о том, что появилась разбегающаяся Вселенная. То есть наша Вселенная, она не статична, она расширяется. В первые секунды возникли основные силы. Это сила гравитации. Гравитация по-английски гравити – это притяжение. Но мы ее знаем как сила притяжения. Но сегодня уже ученые тоже в этом спорят, что сила притяжения на Земле и гравитация — это разные вещи. Но тем не менее мы понимаем, что если что-то не разваливается и не разлетается, значит, оно чем-то сдерживается. Сила гравитации — сильные силы, слабые силы и электромагнитные силы. Это то, что... Появилось в самом начале огненные куски разлетались по вселенной взаимодействовали частицы газовые облака они взаимодействовали налипали врезались разогревали друг друга остывали и вот этот вот процесс такого космического хаоса или хаоса подчиненному какому-то закону он происходил на протяжении нескольких миллиардов лет и потихоньку вселенная остывала образовывались каменные породы и возникали звезды и галактики. В галактике существуют звезды, метеориты, газовые облака, черные дыры, в общем, разные космические элементы. Очень важно, что в галактиках существуют некие закономерности: это движение, вращения гравитация, электромагнитные силы. Я на этом делаю акцент, потому что для нас это важно. Мы будем дальше на это опираться. Итак, кто знает, как называется наша галактика? Млечный путь. А туманность Андромеды что это? Соседняя. Вообще, вы молодцы, она поменьше, чем наша. Туманность Андромеды, мне казалось, это какой-то такой поэтический образ. К материальному миру и к физике не имеет никакого отношения. Оказывается, имеет. Итак, Млечный путь, мы его видим... Земли как некую цепочку звезд, он, поэтому его так и назвали Млечный Путь, потому что мы находимся внутри и не видим, как он выглядит снаружи. Как я говорила, в нем где-то 400 миллиардов звезд и всякого-всякого разного, и планеты, и звезды, черный дым, туманности, астероиды, и находится и наша Солнечная система. То есть наша планета Земля, которая вращается вокруг Солнца, она входит в Солнечную систему, и Солнечная система тоже вращается вокруг центра Вселенной Млечный Путь. Вот путь оборачивания, вот через сколько Земля делает полный круг вокруг Солнца? Кто знает? Поднимите руку, чтобы я хоть знала. Все? Ну, вы знаете... Все надо кричать тогда все знают 365 дней так вот солнце больше 200 миллионов лет оборачивается один раз вот у него печальный такой печальный длинный долгий путь вокруг центра этой Галактики. Все народы, которые смотрели на протяжении вот, тысяч, тысяч, я думаю, миллионов лет а, наверх, они придумывали себе какое-то объяснение, что это такое. Наверное, всем известная а, римско-греческая философия, когда Гера спала, Гермеса приложил к ее груди Геракла, пока она спит, она проснулась, была этим возмущена, его оттолкнула, молоко брызнуло, млечный путь образовался. Почему я все время об этом говорю? Почему я возвращаюсь к нематериальному пониманию вселенной? Потому что хотим мы или нет, мы как человечество, как вид, трансформировалось и на нас влияли те идеи, которые существовали в социуме. Итак, солнечный. Тема. Наша Земля находится третьей от Солнца, она вращается вокруг Солнца, поэтому есть зима, и вращается не по кругу, а по эллипсу, поэтому есть зима и лето, и она вращается вокруг себя, поэтому есть день-ночь, и и Солнце вращается вокруг центра галактики. И... Сегодня ученые уже говорят о том, что раньше они думали, что галактики не вращаются, и что нету центра Вселенной, что они просто разлетелись и разлетаются. А сейчас проводятся исследования и математические расчеты, и они говорят о том, что, возможно, есть вероятность, что есть какой-то центр Вселенной, и это тоже все вращается. То есть это такой какой-то вот бесконечный во времени и в пространстве коловорот. Наша Земля пережила несколько этапов. Я их назвала, это мое название, не научное, но по смыслу оно совпадает, потому что сначала это была огненная плазма, там были вулканы, извержения, лава извергалась, к ней притягивались какие-то астероиды, они ее разогревали, они привносили разные газы. Эти газы перемешивались в земле, выходили наверх, и постепенно начал выходить гелий, водород, кислород. Первый этап я назвала огненным периодом. Второй, когда собрались вот эти облака и тучи, пошел дождь, и вот этот процесс, и несколько миллионов лет землю поливали в дожди. Постепенно лава Затвердевала, Земля становилась более или менее похожей на наше современное, она становилась таким каменным, каменным сгустком. За счет этого получилось формирование коры, газы собирались и получилось формирование атмосферы, температура постепенно понижалась, земля замедлялась, атмосфера становилась более или менее похожей на современную. И возникли первые первые простейшие цепочки белковые, то есть это даже были еще не животные. Какие закономерности во Вселенной просматриваются и в галактике, и на Земле? Это что существует? Гравитация, сила притяжения, электромагнитные силы вращения, стихии. Стихии – это как раз вот эти периоды, о которых я говорила, и постоянное движение. У кого в детстве был конструктор? Хорошо. Ну вот вспомните этот конструктор. Ну, молодежь, наверное, LEGO вспомнит, а кто-то, может, какие-то другие. И скажите, пожалуйста, вы из этого конструктора что могли сделать? То есть была ли ситуация, когда вы хотели что-то сделать, а вам не хватало каких-то деталей или вообще что-то другое? Да? То есть он был с железяками, хотел с пластмассой, был с пластмассой, хотел, чтобы что-нибудь мягкое там было. Да? То есть у вас был какой-то набор, вы из него что-то могли сделать? Вот вам сейчас нужно понять одну простую вещь, что то, как организовалась вселенная, тот набор сил там и взаимоотношений, которые там был, Элементов, которые там был и которые есть на Земле, это и есть тот инструментарий, из которого все собирается, это и есть тот конструктор, из которого все создается. То есть то, что было изначально, оно эволюционирует, меняется, но оно все равно в этих рамках. То есть мы построены, сейчас я вам открою секрет. То что я назвала элементами это вот мастер хор сказал что свойство воды течь вниз свойство дня гореть вверх, а свойство жизни постоянно изменяться. Посмотрите в принципе стихии или вот такие элементы это вода, земля огонь и воздух. Это то, что есть на Земле. В восточных религиях об этом говорится. У них прям есть такие определения. Да? Вот эти стихии, они все время взаимодействуют с друг с другом. И одно всегда есть в другом. Это кажется странным, но посмотрите. Если бы огонь не взаимодействовал с водой, чего бы не было? Не было бы воздуха, пара. Да? Если бы вода не конденсировалась и не попадала бы на землю, где бы она копилась. То есть если бы не было воздуха или ветра, как бы горел огонь? То есть вот эти вот компоненты, они все взаимосвязаны и все время взаимодействуют. Вот это взаимодействие, оно есть и в людях. Почему? Потому что говорят, что человек на сколько процентов состоит из воды, кто знает. Ну, сколько-то, от 70 до 80. Дальше, из чего он еще состоит? Ну, из минералов, потому что кости, кожа, да, то есть это микроэлементы, кальций, магний, цинк, да. Что еще есть? Где огонь мы видим? Ну, пищеварительный огонь. Человек вообще иногда говорят, сгорел на работе. То есть нервная система, мы вообще теплые, у нас сердце бьется. Я вам больше скажу, что мы еще и подчиняемся предыдущему слайду, когда у нас были гравитации, электромагнитные силы. Почему? Потому что мы проводим электричество. Значит, вокруг нас есть магнитное тело, и мы взаимодействуем внутри себя и снаружи этим магнитным телом. Получается, что эволюция космоса тихо-тихо в нас тоже отражается. То есть мы тоже этим же законам самим подчиняемся. То есть нет такого, что космос отдельно, Земля отдельно, а мы отдельно. Нет, ну мы это, конечно, отдельно, мы об этом поговорим. Но зарождение и развитие жизни на Земле, оно происходило именно по этим законам. Это сила тяжести, все живет и подчиняется этой силе тяжести, это взаимоотношения, сила притяжения, отталкивания Земли с другими космическими предметами и собственное магнитное поле Земли, которое тоже обязательно надо учитывать. Эволюция космоса, эволюция Земли, эволюция стихий. Понятно, что это такое? Что есть эволюция стихий? Посмотрите: тают ледники, вода меняет свой химический состав, воздух меняется, почвы меняются. Это тоже происходит. Горы разрушаются, климат меняется, атмосфера разряжается. Вы понимаете, Вот то, есть, то что было там тысячи миллион, десять миллионов, миллиард лет назад, оно другое, чем сейчас. Сейчас другое, чем сто лет назад. И эволюция живой и неживой природы. Самая известная теория по эволюции живой природы, эволюции по Дарвину, которая определила пять пунктов, три из которых самые важные – это наследственность, изменчивость, естественный отбор. Ему еще приписывают фразу, что выживает самый сильнейший. На самом деле это и не его фраза, и не сильнейший, а самый приспособленный к среде обитания. Если заяц убегает от волка, и волк его не догоняет, то кто из них сильнее? То есть понимание силы, оно немножко другое, чем мы, люди, в него вкладываем. Они должны быть очень очень успешные в своих действиях. Первое, они должны правильно принять решение. То есть они сканируют пространство, смотрят или слушают, или осязают, и они реагируют на это пространство. Вот это реагирование мы называем вниманием. Это не внимательность, которую нам в школе говорили, а это именно внимание, то есть способность воспринимать пространство и сигналы, которые нам даются. Соответственно, их... И принимать решения, атаковать или нет, убегать или нет, сбрасывать листву или нет, то есть каким-то образом реагировать. Второе очень важное – это опорность, занижение центра тяжести, готовность к действию. Но вообще-то это вообще конструкция. То есть должно быть для тех действий, которые делают животные, например, максимально подходящая конструкция. Но к дереву это тоже имеет отношение. -то помнит, ледяные дожди у нас были. Кто-нибудь помнит? Да? Ну, взрослые это помнят, молодежь нет. В Москве была такая ситуация, когда зимой, в ноябре или в декабре, вдруг пошел ледяной дождь, и все деревья, они были облеплены льдом. Все были одна сплошная сосулька. И когда вот смотрел, например, на березы, они от тяжести от этой клонились. Так я вам могу сказать, что если ехать в сторону Домодедова, с правой стороны, до сих пор стоят березы, которые вот так и не выпрямились. Если бы у нас шли каждый год эти ледяные дожди, какие вы думаете, у нас деревья бы были? Маленькие елки без веточек. Такие палочки стояли бы и все. Потому что все остальное бы оно отваливалось. То есть получается, что... вот Приспособленность — это именно просто способность выживать. И выносливость — это дыхание, это понятно, что если выносливости нету, то далеко не, не убежишь. Что у нас происходит с человеком? Вот я на вас смотрю, я восхищаюсь. Вообще все молодцы, только пару человек сидят в телефоне. То есть получается, что наша среда обитания, мы без телефона уже практически жить не можем. То есть наша среда обитания – это социум, это компьютеры, все больше и больше виртуальная среда. То есть отбора по здоровью у нас нет, нам не нужно заботиться о своем здоровье. Но только если имиджево. В природе, я говорила, совсем не так. Они должны выследовать свою добычу и тратить на это время и силы. Тип внимания, когда они следят за каким-то предметом, объектом, максимальная погруженность, слежение за объектом. Посмотрите, засняли гепарда, который бежит за пучком. Больше 80 км в час. Значит, он когтями аж рвет землю, но посмотрите, что у него происходит с головой она вообще абсолютно неподвижна, то есть на одной линии с объектом, на, за которым он смотрит. Ну, у орла такая же цепкость внимания. Вот я специально такие примеры нашла э, с очень суженным вниманием и очень характерные и яркие. Другой тип внимания – это вслушивание, а внимание пребывания, потому что олень собирает траву и слушает, как бы к нему не подобрался гепард. Точно это самое делает сова. Да, у нее она может с 30 метров слышать сердцебиение мыши. То есть у них очень хороший слух, потому что они должны реагировать. Кто знает, как собирают информацию дельфины? их локации да? То есть сонарная система, они дают все время волны, и волны отбиваются, и по обратной связи от этих волн они понимают, какой предмет, как, какая конфигурация, какая плотность и так далее. Итак, я специально сделала и неживую природу вслушивания, чтобы вы понимали, что вот это реагирование, оно есть у всего, даже камни реагируют на солнце и на холод, они расширяются и сжимаются. Вот это важнейшая характеристика. Это а, внимание. Второе, что происходит, это занижение центра веса. Занижение центра веса, оно всегда делается, когда человеку нужно быть эффективным. Но и нам не нужно его занижать, потому что нам не нужно быть эффективным в спорте, но если хоть кто-нибудь занимался хоть каким-нибудь спортом, люди сразу скажут «О, да, мы тоже это делали, да, раз, чуть-чуть подсели, присели, это делают спортсмены, это делают военные, они готовы либо упасть, либо двинуться, либо побежать, то есть это как раз вот эта же зона готовности. Именно меняется, меняется центр веса. Когда мы говорим о неживой природе, хочется сказать, ну какой у них там центр веса вообще? Ну, знаете, такой воздушной масса, кто-нибудь знает, сколько весят облака? Очень много, реально, просто тонны. Нам кажется, такое воздушное, особенно, когда на самолете летишь, и вдруг что происходит? Мы попали в турбулентность, да, все трясется. Посмотрите, ведь есть съемки воздушных масс из космоса, и они могут быть вот такими. Это очень удивительно, потому что это прям похоже на нашу галактику. Согласны? Какой центр веса у вот этого облачного организма? и получается, что у него гравитационный, понимаете, он привязан к гравитационному центру Земли. И нужно понять, что вот этот вот единый центр притяжения или центр усилия, он единый для вообще всего макромира, среднего мира, микромира, то есть везде один и тот же принцип – это центр, и вокруг него вращение происходит. Посмотрите, вот выделение центра усилия, уже мы говорим не центр веса, а центра усилия – это залог или притеча того, что ваш центр усилия, он станет у вас как солнечной системой, да, центром гравитации внутри вас. То есть вы начнете двигаться, слушая вот эту гравитационную ось внутри себя, а она есть. Как только вы начнете проявлять центр усилия, у вас тип перемещения… Внимание и дыхание станет другим. Вы начнете входить и слышать гравитационное пространство точно так же, как его слышат и животные, и стихии. И космические объекты, и деревья, и неживая природа. Сила притяжения на поверхности Земля не одинаковая. Она зависит от самого магнитного поля Земли. Где-то тяжелее, где-то слабее. За счет этого все время происходит изменение. Мы об этом говорим, а вся живая и неживая природа, она в этом живет. И там есть отбор по эффективности. Если смотреть на то, как летят птицы то видно, что они машут не крыльями, а они как бы толкаются всем телом, проталкивают себя в пространстве, таким образом двигаются. Или они могут поймать воздушный поток на нем находиться. Ну, то есть все тело всегда включено в работу. Современный человек, он из этих всех процессов вышел, он это использует в машинах, техники, которые он делает, то есть аэродинамическое крыло у машины или у самолетов, все это используется, слушается. но для себя человек это никак не применяет. И получается, что человек из зоны отбора и из зоны эффективного развития вышел. И естественная эволюция для человека закончилась, потому что никто за ним не гонится, и он ни за кем. И получается, что весь мир также несется дальше, также развивается, человек остановился. А все, что останавливает, оно начинает что накапливать? Ну, деградацию. Человек себя не слышит. Он лишил себя возможности использовать весь энергоинформационный поток, который есть в гравитации. То, о чем мы с вами говорили. Всю ту историю, которую прошла наша Земля вместе с Галактикой, вместе с Вселенной, по всем тем законам. Весь этот накопленный опыт человека это в себе... Обрубил. Он просто этого не слышит. И его задача вернуться в это поле, его задача вернуться в гравитационное пространство, осваивать его и двигаться по законам гравитации. А как это сделать, уже расскажет Артем. Расскажет. Сейчас мы обсудили, по каким параметрам развивается все живое на Земле и какой же следующий эволюционный шаг. Чтобы развиваться, нужно тренировать этот навык. И сейчас расскажет об этом наш волонтер Артем, который ведет уже тренировки три года. Меня зовут Артем, Чикаршов Артем. Я волонтер хора «Транспорт». Я веду тренировки в Москве. Вот уже три года будет осенью. Владислава нам сегодня прекрасно рассказала про то, как развивалась наша земля, про эволюцию земли и животных в целом. Я же хочу начать сейчас с с понятия стресса. У нас есть кардинальное отличие ну, в терминологии понятия стресса для человека и понятия стресса для животных. У животных стресс – это ответная реакция на любое внешнее воздействие. Вне зависимости от того, какая реакция, что будет происходить, львица наигрывает, заигрывает с львенком, кто-то за кем-то бегает, да, вот как мышки друг за другом. Кто-то услышал шорох в кустах, вне зависимости от того, что происходит, необходимо дать ответную реакцию на это. В дикой природе животные реагируют мгновенно на любое внешнее воздействие, вне зависимости от того, что бы там ни происходило. И от этого напрямую зависит их выживание. Если какая-нибудь антилопа не заметит очередного шороха в кустах, то ее съест там лев. Если лев не будет сканировать окружающее пространство, то и на него, в том числе, могут охотиться другие охотники, потому что они обеспечивают себе их естественную среду обитания, их естественную среду, где они могут собирать себе пищевую базу, и это просто конкуренты друг для друга. Соответственно, любое животное при необходимости реагирует мгновенно и выделяет только необходимое количество внутренних ресурсов для того, чтобы сделать сейчас что-то. Убежать, догнать, защититься, спрятаться. Это то, как поступают животные в их естественной среде обитания. Мы же с вами уже давно вышли из природы. Мы сами себе создаем пищевую базу. Мы сами себе строим защиту, крышу над головой, обеспечиваем безопасность. И на сегодняшний день... Информационно-социальная среда для нас является нашей естественной средой обитания. И, надеюсь, ни для кого не секрет, на сегодня это быстро развивающийся мир с постоянным увеличением потоков информации. С каждым днем мы воспринимаем все больше и больше информации. И она постоянно меняется. Если мы сравним сегодняшний день и то, что происходило лет 15 назад, да даже... Три года назад до пандемии, это два разных мира, ну, не совсем корректно, так конечно, говорит, но это две разные среды обитания, в которых мы живем. И нам потребовалось подстроиться, адаптироваться под эту измененную среду обитания. Стресс человек. Самые распространенные события, которые происходят в нашей жизни, в которых мы испытываем стресс и в которых нам необходимо. Обязательно необходимо дать какую-то ответную обратную реакцию, это экзамены, выступления перед людьми, переговоры, профессиональное какое-то развитие, социальная успешность, в том плане, что ну, мы все хотим быть классными, мы все хотим быть счастливыми, мы все хотим жить в классных квартирах, желательно на берегу моря, либо в лесу, У кого здесь что будет происходить. И так или иначе, это тоже оказывает на нас внешнее воздействие. То есть мы либо идем и движемся к этому, для того, чтобы быть более успешными, либо смиряемся с тем, что ну, у меня не получилось, ничего страшного. И также социальные сети. Мы через соцсети воспринимаем самое большое количество информации. Если мы возьмем человека ранее, даже 500 лет назад, даже 200 лет назад, для него любая информация была необходимостью для расширения знаний и пониманий о мире. То есть, любая информация была связана с его выживанием. На сегодняшний день от информации у нас не зависит напрямую выживание, и мы спокойненько листаем, реагируя точно так же и на ТикТоке, и на все остальное. Вот у меня есть вопрос, кто помнит какое-нибудь смешное видео, которое он посмотрел во вторник? Не сегодня, а вчера, а там позавчера, во вторник. Кто-нибудь? Два человека из большого количества людей, из 50 вроде бы. Три. Соответственно, вот так мы потребляем информацию. И мы все равно реагируем на то, что мы смотрим. Вне зависимости от того, это было смешно, это было страшно, это было интересно, это было любознательно, это было про науку. Это не имеет значения. Чтобы проверить актуальность моих слов, можно поехать к родителям на дачу себе на дачу и заняться целый день физической нагрузкой. К концу дня, я думаю, очевидно, любой человек устанет. А после этого провести еще один эксперимент и провести весь день, смотря там какие-нибудь видео. Ничего не делать просто вот лежишь на диване и смотришь. К концу дня человек точно так же устанет, потому что он точно так же реагирует на это все. И тогда начнем с человека. То есть как проживает Стресс человек, он живет в постоянно, постоянно в какой-то виртуальной среде. Неважно, это соцсети, неважно, это его какие-то ожидания от мира. То есть я что-то делаю, и там, начальник должен мне повысить зарплату. Я что-то делаю, и мой партнер должен себя каким-то образом вести. То есть мы сами себе создаем какие-то ожидания и этот виртуальный мир, либо нам его кто-то создает. Человек не понимает, на что конкретно из этого всего реагировать. Что из этого повлияет на его успешность и повлияет на его выживание, на его конкурентоспособность. И, естественно, ему приходится реагировать на все. По большей части организм продолжает на это реагировать, на все, как на опасность. И если в момент, когда он реагирует на это как на опасность, выделяется тоже какое-то количество внутренних ресурсов для того, чтобы... Ну, ответить на внешнее воздействие. Если этого ответа не происходит, а реакция произошла, то этот стресс будет откладываться где-то в организме, то есть организм будет истощаться, ну и впоследствии естественно будет накапливаться стресс. Я думаю, для всех очевидно будет, когда поставят рядом человека такого уставшего, который уже ну, ему ничего не хочется, ему лишь бы поспать несколько дней, и человека пышущего энергии, человека, который Полон, полон энергии, полон заряда Он готов делать все, что угодно Он готов все рассказывать Он готов пойти и танцевать Он готов пойти открыть новое дело Пойти чем-то еще заняться Пойти поработать Ему хочется что-то делать У него нет физического проявления Реакций на какие-то внешние воздействия То есть, Если мы берем животных, там все понятно Животное услышало шорох в кустах как Владислава сегодня рассказывал, оно занижает свой центр тяжести, оно вслушивается в пространство и оценивает, мгновенно оценивает, а есть там опасности или нет. Нужно как-то на это все отреагировать или нет. Животные находятся в этом сканировании постоянно, Сканирование внешнего пространства и внутреннего пространства. Например, в качестве примера возьмем гепарда. Гепард — это самое быстрое существо на Земле. Но за скорость ему приходится расплачиваться выносливостью. На своей скорости он может бежать не более 30 секунд. Ну, некоторые там, генетические мутанты до минуты. Но если э, гепард не рассчитает свои силы и будет бежать до последнего, не догонит свою добычу, он останется без еды. Он не сможет восполнить свои внутренние ресурсы. Тогда его ожидает смерть. И для любого животного это естественная необходимость. Просто для того, чтобы выживать, просто для того, чтобы продолжать свое потомство. И каждый раз организм выделяет строго необходимое количество ресурсов на то или иное действие. Сейчас будет демонстрационная тренировка, и на вашем же примере я буду рассказывать и про быструю часть, что мы делаем в быстрой части, в медленной части, и как происходят тренировки. Вот, соответственно, все встаем, и нужно, чтобы чуть-чуть было расстояние вокруг вас. Хорошо, смотрите, у нас тренировка делится на две части. У нас есть быстрая часть и медленная часть. Что мы делаем в быстрой части? Мы запускаем контролируемый адреналиновый всплеск. Животные, любой стресс, они проживают, реагируют на него через физику. Увидели, убежали, догнали, защитились. Человек этого не делает. Мы, э, на нас накричал начальник, мы сидим на экзамене. и ну, У нас есть сейчас какое-то давление, на которое нам нужно реагировать, но нет привычного выпуска нет привычного реагирования на этот стресс что мы делаем мы берем ладони и делаем прохательно вращательное движение вот правильно и опускаем вниз для того чтобы у нас включилось все тело целиком как здесь написано нам необходимо подключить ноги и кто-то почувствует что у него включилось уже все тело кто-то не почувствует такое тоже бывает вторая часть у нас будет это медленная Если постоянно ходить на такие тренировки, то у вас будет происходить накопление параметров стрессоустойчивости, обучаемости, выносливости, интеллектуальной, физической, эмоциональной, психической. У вас будет больше проявляться пластичности тела, и у вас будет повышаться скорость принятия решения. И на этом все. Я передаю слово Юлии. Спасибо, Артем. Никита расскажет нам о том, какие мероприятия у нас проходят. Меня зовут Никита, я хожу на тренировки хора около двух лет. И моя задача рассказать про сообщество хора. Так, потому, что есть ребята, которые пришли первый раз, и я как раз расскажу, что у нас еще есть помимо тренировок. Сейчас видели демонстрацию от Артема. Это кусочек тренировки, обычно она идет дольше, в районе ну, примерно 45 минут. Но на этом наша активность по воскресеньям не заканчивается, потому что у вновь переходящих ребят на тренировки и у тех, кто уже занимается какое-то время, часто возникают вопросы. Например, а что мы прокачиваем на тренировках? А что я сейчас чувствую? Я чувствую что-то новое для себя, но не понимаю, что. Или, например, что то, что мы делали на тренировке, похоже на... И дальше человек называет какое-то направление, которое ему уже знакомо. Например, медитации, цигун, йога. И ему интересно узнать, каким образом... Хора с этим ну, связаны как-то или нет, в чем есть сходство и отличие. И, соответственно, мы рассматриваем, каким образом а, те параметры, которые мы тренируем в хоре, связаны с информационной выносливостью. Также к нам приходят спортсмены, которые довольно серьезно занимаются. И для любого спортсмена критично важны два параметра. Это пик физической формы и так называемое тело уверенности. Ну, про физическую форму, я думаю, вы все прекрасно понимаете, что для выдающихся результатов, соответственно, человек должен быть идеально подготовлен. Что касается тела уверенности. Поднимите руку, кто хоть раз выступал на соревнованиях, может быть, в детстве когда-то, на каких-то. И вы прекрасно знаете, что если даже вы будете хорошо физически подготовлены, но при этом вы будете не уверены, то есть вас сожжет стресс, мандраж перед выступлением, стрессовые гормоны, которые выделяются, кортизол, адреналин и так далее, вы выступите плохо. Соответственно, мы рассматриваем, каким образом хора может влиять на стрессоустойчивость спортсмена. И также есть ребята, кто уже работает, и им важно расти по карьерной лестнице или в своих проектах. Соответственно, мы рассматриваем, каким образом хора может помочь им и в этом. Отдельно хочется сказать про мероприятия. Вот такие, как сегодня, они проводятся несколько раз в год. В прошлом году, например, это был лекторий и мастер-класс. В этом году сегодняшнее мероприятие, и некоторые будут проходить осенью. Отдельно хочется сказать про мастер класс он проводится один раз в несколько лет, и на нем ведущий куратор практики Татьяна Владимировна показывает тренировку хора «Транспорт», иногда с элементами хора «Трека». И, как видите, это такое мероприятие, на которое съезжается очень много людей, не только с близлежащих городов и стран, как сегодня, например, вот ребята приехали с Минска, но и в том числе с Америки, с Казахстана, с некоторых стран Европы, например, с Финляндии и так далее. Не у всех получается быть на подобных мероприятиях, поэтому мы их записываем на YouTube, чтобы потом люди могли посмотреть там записи, передать своим друзьям, знакомым. И кроме этого на YouTube у нас есть лекции от лидеров практики и волонтеров отдельно в рамках проекта Лектория. Отдельно хочется рассказать про него. В Лектории лидеры практики и волонтеры выступают в качестве спикеров с интересующей их темой, и их задача взять какой-то вопрос и комплексно рассмотреть его с разных сторон. То есть, например, мы берем какую-то тему и направление научное, психологическое, социальное и рассматриваем вопрос с точки зрения всех этих направлений. Например, если это будет развитие человека, то спикер будет рассматривать, каким образом развитие человека подразумевается в сегодняшнем мире в социуме, каким образом это было исторически, как на развитие человека влияет гравитация, то, в частности, о чем сегодня рассказывала Владислава, каким образом на развитие человека влияет ДНК и так далее. В целом можно брать любую тему. Это может быть человек будущего, как будет выглядеть общество через 20-30 лет. Это может быть более простая социальная тема, как, например, уверенно в себе или рост по карьерной лестнице самая главная задача это комплексно рассмотреть вопрос с разных сторон и в этом заключается основная ценность таких мероприятий и лектория, потому что очень редко где это делается и такой подачи вы не услышите в школе, в университете и даже в каких-то профессиональных направлениях. Отдельно хочется сказать про лекцию, которая есть также на YouTube канале, это лекция от наших коллег-волонтеров и, соответственно там внимание, ну, в качестве примера, да, как выглядит лекция. Внимание рассматривается комплексно в широком смысле этого стола, не только внимательность и усидчивость. Например, рассматривается, как внимание в животном мире связано с вниманием в человеческом мире. Что такое пространственно-ориентированное внимание и объектное внимание. Каким образом выглядит человек, у которого прокачено внимание, и зачем вообще в современном мире это внимание прокачивать. Ну и самое большое мероприятие, которое у нас проходит каждый год в августе, это летний молодежный лагерь Хора-Кэмп, на котором происходит довольно быстрая интеграция, я сейчас заканчиваю, на котором происходит быстрое и глубокое погружение в хора, благодаря тому, что тренировки проходят два раза в день, их ведет куратор практики Татьяна Владимировна, и все участники делятся на небольшие группы, где работают над подготовкой к лекциям и в конце кэмпа выступают на форуме. Соответственно, вот так происходит работа в командах. Каждый выбирает интересующую для себя тему, прокачивается в командной работе, понимает свои сильные и слабые стороны, учится это наблюдать в других людях и так далее. И, соответственно, в конце идет такое выступление на форуме. Опять же, Каждый, кто готовит, может обратиться за помощью к лидеру, и, соответственно, лидер поможет разобраться в выбранной теме, показать, откуда можно взять материал. И в целом это очень хороший навык для прокачки к публичным выступлениям, для умения готовить точные структурные тексты по какой-то теме и так далее. Но, опять же, это довольно большое мероприятие. Для начала те, кто хочет к нам присоединиться, может, сможет подойти к Артему или в целом узнать больше именно о тренировках прийти на какое-то пробное занятие по хоротранспорту. транспорт Вот, на этом все. Всем спасибо. Спасибо, Никита. Сейчас выйдут ребята, кто уже побывал в хоро-кэмпе и хочет рассказать о своих впечатлениях. Как они себя чувствуют до приезда, как себя чувствуют после. Я так понимаю, ребята из Минска хотели бы выступить и рассказать о своих ощущениях. Прошу на сцену. Как тебя зовут? Влад. Влад, поделись, каковы были твои ощущения, когда ты только приехал, и как ты себя ощущал после того, как ты Побывал в лагере и прошел всю недельную программу тренировок, утром и вечером, и поучаствовал в лекториях. Коротко надо, да? Постараться. Значит, меня зовут Влад еще раз, я волонтер ведущий из Минска. Когда я попал в кемп я еще, честно скажу, не до конца понимал, что там будет. Мне рассказали, что будут тренировки, мне рассказали, что там будет очень серьезная прокачка, но на тот момент я занимался только месяц или полтора вообще в практике был. Вот. Потом, когда я попал, если так в двух словах рассказать, то, конечно же, то, что там оказалось, то ожидания реальность полностью у меня не совпали. То, что там было в кемпе, это было что-то вообще космическое. То есть помимо того, что там очень насыщенный график, две тренировки в день, подготовка к форуму, которую вы сейчас видели, общение с ребятами, каждый день ты знакомишься с новыми ребятами, то у тебя один день проходит как за неделю там, или даже за несколько. Вот. И по итогу кемпа, ну скажу так, что. Очень была сильная, действительно, прокачка от Татьяны Владимировны. И после кемпа еще дали возможность проводить тренировки в своем городе. Вот уже с сентября активно их проводим вместе, троем. А, что хочу сказать. Ну что, кемп это очень мощное, действительно, мероприятие. И надо по поизучать. Оно скоро будет у нас в августе. И кто имеет желание туда попасть, получайте просто больше информации, пообщайтесь с теми, кто там уже был. Они все это расскажут. Спасибо, Влад. А, а, скажи, а сколько раз ты был э, в лагере? Я был один раз в лагере, сейчас буду второй. Круто, такой результат за одну поездку. Девочки, вот. меня зовут Даша. Так, что хотела бы сказать, мне тоже очень понравилось в лагере, также были одни ожидания, и в итоге это все было по-другому, очень было круто, очень много крутых ребят, мы приехали, сразу были все такие заряженные, жизнерадостные, и мы как бы попали в эту команду, и как бы тоже начали это транслировать, вот, и после кемпа я осталась в этих тренировках, тоже начала их вести, и вот за этот год... Получается, я уже заметила то, что я стала более стрессоустойчивой, стала лучше проходить все такие моменты, которые раньше бы я до Кэмпа вообще до этой всей практики проходила бы более сложно. И стала даже больше работать, просто потому что стало больше сил у меня. Вот. Поэтому очень круто, я не выгораю ничего. И вот, как-то так. Спасибо большое, очень Рада, что на тебя так повлияло. Поездка. Меня зовут Маша. Я уже веду тренировки около года. Тоже в Камфи была первый раз. Вот. На самом деле, я была удивлена, когда я приехала. Я как будто попала в такую атмосферу любви, принятия, то есть такое теплое окружение. И, то есть я как растворилась, да, шла как домой. И точно так же я прихожу сейчас на тренировки к нам. Вот просто такое приятное окружение, появляются новые. Друзья, единомышленники, и... Я э, просто очень сильно боюсь выступлений публичных, поэтому... Что касается работы, я заметила, что я действительно стала более продуктивна, более стрессоустойчивой. То есть, в принципе, моя жизнь даже поменялась за этот год кардинально. То есть, то, что было раньше, то, что сейчас, это как два разных меня. То есть, две разные меня. Потому что... Я научилась преодолевать, стала более выносливой. То есть у меня появились определенные ценности и принципы, появились определенные привычки, которые я сейчас тренирую и развиваю в себе. Вот. Поэтому в общем лагерь перевернул все внутри меня. И я как бы сейчас работаю над внутренней опорой и... В общем, все супер, по QR-коде можно перейти и поподробнее с отзывами других ребят. Да, всё, спасибо давайте, большое. Я хочу сказать, давайте Машу да. поддержим, потому что я помню, как она просто ничего не могла, даже спросить не могла никакого вопроса от а того, что она нас сейчас выступает. Это реально а. Это и сейчас уже чувствуется, как вот ты, скажем, тогда жизнь сложно, но ты готова идти вперед и достигать то, что тебе необходимо. Все. Спасибо, ребята.